Господа, рад вас приветствовать на своем канале. С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Как всем известно, уже третий месяц уже военное положение в Украине. Президент Украины своим указом от 24 февраля установил это военное положение, установил порядок, режим этого военного положения и несколько раз уже продлевали. Теперь оно будет действовать аж до августа, если не ошибаюсь, 23 числа. Задают вопрос: могут ли сотрудники правоохранительных органов, будь то СБУ, будь то территориальная оборона, еще там кто-то, национальная полиция осматривать телефон, ну то есть прямо брать в руки и ну там лазить по нему, смотреть, то есть по сути забрать вашу вещь? Телефон, да? Получить к нему доступ, ну, скорее всего, с вашего согласия. Почему? Потому что, ну, большинство телефонов заблокированы. Получить от вас с вашего согласия доступ к телефону. И смотреть там фотографии, видеозаписи, телеграм-переписку, вайбер, звонки искать, да? Не звоните ли вы там на номер плюс 7, да? Ну, в Российскую Федерацию. Я вам так скажу. Не имеют они такого права. Почему? Давайте разбираться. Открываем указ президента об установлении военного положения. Все скажут, да нет же, смотрите, пункт 3, в связи с введением в Украину военного положения временно на период действия правового режима военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34 Конституции Украины. А также вводится временные ограничения прав и законных интересов юридических липс в границах и э, объеме, которые необходимы для обеспечения возможности проведения и осуществления мероприятий правового режима военного положения, которые предусмотрены частью первой статьи 8 Закона Украины о правовом режиме военного положения. Переходим в Конституцию. Смотрим. Да, действительно, это право может быть ограничено. О каком праве и речь идет? Речь идет о статье 31 Конституционно права, да, закреплено. Статьей 31, в которой каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции. Ну, допустим, тайна переписки в Телеграме это тоже переписка корреспонденция может быть email электронная корреспонденция телефонные разговоры то о чем я говорил пример это там через номер не звоните ли вы кому-то в российскую федерацию и не докладываете ли обстановку ну то есть конечно хорошо когда таких людей выявляют которые там шпионят да но все должно быть по закону мы об этом так вот что тут написано? Написано, что э, исключения могут быть установлены только лишь судом в случаях, предусмотренных законом с целью обеспечить преступлению, э, не, не обеспечить, а предостеречь э, преступление или установить истину во время расследования уголовного производства. Ну, я вам так скажу, истина уже в уголовном деле не устанавливается с 2012 года, поэтому не знаю, как, но соответствует Конституции или нет, наверное, нет. Но еще, если написано, если другими способами получить информацию невозможно. То есть, для того, чтобы ваш телефон осмотреть, согласно Конституции, нужно Получить решение суда. Все говорят, да нет, это же право ограничено. Давайте разберемся. У нас отсылка в указе президента идет к части 1 статьи 8 закона Украины о правом режиме военного положения. Если какое-то конституционное право ограничивается, то оно не ограничивается на усмотрение того уполномоченного лица, ну, например, отдельно конкретно взятого полицейского, он не может действовать так, как ему не предписано, каким-либо нормативно-правовым документом. К примеру, если э, кого-то подозревают в коллаборационизме, да, и хотят э, предостеречь это преступление, ну, то есть, чтобы это преступление пресечь, у них должно быть решение. Они могут задержать. Ну давайте перейдем по порядку. Я не буду забегать вперед. Итак, открываем вот часть первую статьи восьмую статьи восьмой закона о правовом режиме военного положения. И тут есть порядки определенные. В каком порядке должно все это быть? Проверять в порядке определенным кабинета министра Украины документы улиц, а в случае необходимости Проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и груза, служебных помещений, жилья, граждан. За исключением ограничений, установленных Конституцией. Понимаете, о чем я? Вот они ограничения, которые установлены Конституцией. Даже в самом этом законе о правовом режиме военного положения указано, что есть ограничения. И вот они ограничения, вынятки, исключения могут быть установлены только судом. Давайте посмотрим теперь о том порядке. Ну я вам так сразу скажу наперед, я не буду сейчас его весь перечитывать. О этом порядке, э, как он тут называется, порядке проверки документов у лиц... Э, и осмотра вещей ну телефон транспортных средств багажа и груза служебных помещений и жилья граждан во время обеспечения мероприятий правового режима военного положения я снимал отдельное видео о нем полностью прикреплю сюда вот но я вам за э, концовку суть здесь вы не найдете такого права в этом порядке что э, могут осматривать могут вот смотрите осмотр жилья или э, Другого служебного помещения проводится уполномоченным лицом в соответствии с требованием законодательства. Так, что за что касается вещей. Транспортные средства вообще могут останавливать только в том случае, если нарушены... Ну, я жарю, я повторюсь, я этот порядок разбирал. Но вы здесь не найдете, что могут осматривать... Э, Ваш телефон без вашего согласия, тут вообще слова телефон нет, но если мы возьмем, что это вещь или другое владение да, гражданина, то может проникать в жилье другое владение без мотивированного решения суда только в неотложных случаях, связанных с спасением жизни, ценного имущества. Беспосред... непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении криминального правонарушения уголовного. То есть, они должны конкретно подозревать вас в чем-то, чтобы взять ваш телефон. Прекращение преступления, которое э, угрожает э, лицу, которое пребывает. То есть, не, ну, должны быть обстоятельства, конкретные. Они четко определены. И э, э, про применение указанного мероприятия, уполномоченное лицо допов... докладывает и информирует в соответствии с требованием Уголовно-процессуального кодекса Украины. То есть, следственного судью э, уведомляет о том, что там что-то изъято и так далее. То есть, пускай изымают телефон. Э, это называется уже обыск. То есть, э, если они изымают у вас телефон, значит, они вас в чем-то подозревают, прекращают какое-то преступление. Да, сложно в этой ситуации будет э, ну скажем так, аргументировать свою правоту, при том, что они могут задержать на 9 суток. Об этом я тоже видео записывал, прикреплю. И вот э, пункт 12. В случае выявления во время проверки документов у лиц, э, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и груза, служебных помещений, то есть во время вот этого всего э, мероприятия, да, э, военного, э, э, обеспечения режима военного положения, могут проводить задержание таких лиц и изъятие соответствующих вещей в соответствии требованиям Уголовно-процессуального кодекса и кодекса об административных правонарушениях. То есть, они могут изъять у вас телефон и для осмотра привлекать специалиста. Вот там. <клёх> ну, если вы не даете доступ к код, да, то им нужен будет специалист, который этот код взломает и будут они там дальше искать эту информацию, которая там, может быть, доказывает вашу какую-то противоправную деятельность. Если вы же вы добровольно им даете телефон для того, чтобы они осматривали им этот телефон, то, ну, это же ваш выбор. Вот. А так законно, вот, они вот согласно этого порядка не имеют права. Переходим дальше. Вот уголовно-процессальный кодекс. Что здесь пишутся? Статья 14. Тайна общения. Первая часть. Во время уголовного производства каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции и других форм общения. Вмешательство в тайну общения может только быть на основании судебного решения в случаях, предусмотренных этим кодексом с целью выявления или... Запобегания да, э, тяжкому или ос, особенно, ос, особо тяжкому преступлению, установление его обстоятельств, лица, которая совершила преступление, если по-другому установить и достигнуть этой цели невозможно. Информация, полученная вследствие э, вмешательства в э, общение, не может быть использована. Иначе, как для решения заданий уголовного производства. Ну, это там доказывание и так далее, и тому подобное. Что еще пишут здесь? Ну, в принципе, и все, что нужно знать в этом случае, что даже уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает такого поведения со стороны правоохранительных органов, когда они берут, и просто начинают лазить в вашем телефоне. Это все происходит, опять же, с вашего согласия. Ну и, конечно же, да, обстановка э, складывается такая, что подходит человек вооруженный, и угрожает и кричит сразу «Вейсковый стан! Не военное положение! Вейсковый стан! Да я тут могу все что угодно!» Нет, он может действовать только лишь согласно, опять же, Части 1 статьи 8 закона о режиме военного положения. Отдельного порядка, который утвержден проверки документов у лиц осмотра вещей, транспортных средств, багажа и груза служебных помещений и жилья граждан во время обеспечения мероприятий правового режима военного положения. Здесь, вот если так разобраться, слова телефон вообще нет. Здесь вот есть э, вещи, да. И опять же с, с, с целью осуществления осмотра вещей у, может проводиться поверхностная проверка путем визуального осмотра лица поверхностная ну вот показали телефон визуально ос, осмотр вещей все то есть опять же визуальный осмотр вы можете показать то что вы считаете э, ну к примеру вот они спрашивают э, Как как говорится там ги документы все вот вам пожалуйста показали не надо показывать то есть визуальный осмотр вещей и вмешательство в переписку это совсем разные вещи переписку смотреть документы какие-то там фото видео пересматривать содержимое самого телефона это не поверхностная не поверхностная смотр вот то есть Почувствуйте эту разницу, как говорится. Поэтому э, прежде чем, э, ну допустим, давать этот телефон, ну смотрите как, бывает такое, что человек может где-то, когда-то что-то сохранил и уже забыл. А э, знаете как, субъективное восприятие какой-либо информации того же полицейского и вашего на одну и ту же картинку, да, ну где там тот же Путин нарисован, может быть разное или, допустим, вы у вас телеграм-канал, да и там, допустим, какие-то новости вы, может, и не знаете, что это там какой-то там пророссийский, да а этот уполномоченный сотрудник скажет все, вас необходимо задержать потому что у вас тут какая-то переписка вы там, у вас фотография Путина и телеграм-канал, где пишут про Путина все, вы путинский прихильник. понимаете? А все это станет основанием для вашего задержания. Конечно, может быть задержание и незаконное, в плане того, что вы не дадите телефон, и вас задержат, для того, чтобы потом, в конечном итоге, ну, раз вы такая вот, у вас непонятное поведение, и давайте его задержим, и будем потом его изучать, это, э, ну, содержимое этого телефона. Ну, значит, будет незаконное задержание. Вот. То есть, насколько вы готовы самостоятельно Тратить свое время, потом на доказывание этого, потому что вам придется доказывать, что вас незаконно задержали, увы, и так далее. И если у вас ничего в телефоне такого подозрительного, ну, как я говорю, да, например, там, фото Путина, да, может быть, не, не, фото какой-то военной техники, какие-то смешные там, какие-то картинки, ну, вам может показаться это смешное, а этим людям, которые будут смотреть, могут показаться не смешно. Поэтому, э, ну, варианта два. Либо не давать никому и просить, сказать, на основании чего у меня требуете, я предоставлю вам однозначно. Ну, я бы так себя вел. Я бы сказал, я вам дам все проверить, если вы мне четко скажете, где это написано. Почему? Потому что я вот эти все четыре документа, указ президента, конституцию, порядок осмотра вещей и уголовно-процессуальный кодекс, можно еще админи... кодекс административных правонарушениях открыть, не нашел там вашего права или статью, которая дает вам полномочия проверять без решения суда, мою допустим, там, мои телефонные разговоры или мою переписку. Если вы мне сейчас назовете, я вам даю, и вы смотрите. Если нет, оформляем протокол задержания, Едем и так далее и тому подобное. Я потом буду ваши действия обжаловать. Даже несмотря на то, что я там проведу 9 суток э, и какие то еще условия содержания будут. Ну, в общем, приключение может быть такое не, не очень. Или если вы уверены процентов что у вас ничего там нет, второй вариант. Ну, дайте пусть смотрит. Какие-то ваши личные фотографии. Ну, тут уже неприятно, понимаете. другой стороны, могут быть любые какие-то ваши личные фотографии, которые вы... Мы... Не хотели бы, чтобы видели другие. У меня, например, такие есть вот, в телефоне. И я бы не, не хотел бы, чтобы видели их другие. Также, сам, также может быть какая-то... Э, вот у меня телефон, э, я веду адвокатскую деятельность. Это может быть адвокатская тайна с моими клиентами переписка. Откуда я знаю, что вы меня не специально э, остановили? Почему? Потому что даже остановка транспортных средств... Э, тут порядок предусмотрен... Э, порядке в этом предусмотрены основания для остановки транспортных средств вообще вот. не каждого встречного поперечного они имеют право проверять поэтому как-то так ну видите в сложившейся обстановке доказывать свою правоту может быть чревато поэтому тут знаете как субъективное восприятие ваш ну как вы владеете ситуацией ну, не, желательно не конфликтное, чтобы это было Не на повышенных тонах, ну типа, мол, ты там не имеешь права Ну я так, такого вам не советую Я всегда э, с сотрудниками полиции уважительно общаюсь и исх, ну, исхожу от обратного Не стараюсь умничать, даже что-то я если знаю Я прошу у них показать мне правовые основания И... После этого, естественно, я скажу, да, действительно, вот, пожалуйста, смотрите. Или если он говорит, я не обязан вам ничего показать, я сам ему предлагаю, ну, так, таким вот образом провести, знаете, как по ряду нормативно правовых актов, сказать, вот, давайте вместе с вами почитаем, найдем. Ну, для этого нужен будет смартфон, интернет, для того, чтобы быстро э, ну, ввести эти слова телефон да, в Конституцию, если вы не помните на память эти статьи. Найти, ну, таким вот образом я ищу сам нормативно-правых актов. Я все статьи наизусть не могу знать. Пользуйтесь. Надеюсь, я ответил на этот вопрос. Задавали его несколько раз. Решил записать видео. Вот. Спасибо тем, кто подписывается. Ставьте лайк. Вот. Если вы попали в неприятную ситуацию с органами правоохранительными, если вас задержали и вы считаете, что незаконно, можете писать мне в личные сообщения. Мы постараюсь вам помочь. Так, ну, такое обращение будет защищено адвокатской тайной, но ну, будет платным. Если у вас, ну, в принципе, нечего скрывать, вы можете открыто писать в комментариях. Я на каждый комментарий отвечаю вот, в течение суток. Поэтому рад был полезным. Рад был быть полезным.